Турон за гейм, иду я в бой, Тут я нагибаю боевой ковбой Купим Купи мы тебе-то это пистолет Это явно дед Турозы гейм, иду я в бой Тут я нагибаю боевой ковбой Купим Купи мы тебе-то это пистолет это тебе капец А положил на поле боя будто днище Сука ловит болевое, посмотрите днище Заходите люди поиграть в калибр Тут есть блин материалы Куру стал ездить на оранже За донаты большое спасибо Оперы, стволы, автоматы, гранаты Тут все есть, что тебе надо Поскорей бегите по ссылке в вираль, программа качай, калибер, прямо сейчас я сяду в свой рейндж ровер. Турон зе гейм, иду я в бой. Тут я нагибаю боевой ковбой. Купим и тебе-то, это пистолет. Это явно дед. Турон зе гейм, иду я в бой. Это тебе капец.